Всем привет, друзья, с вами Альфард и сегодня э, это мой первый нормальный полноценный ролик и сегодня я вам покажу, как э, крякнуть, бандикам, ручьи, установить. Для этого э, мы переходим по ссылочке в описании и там есть zip э, файл. В этом zip-файле находится вот сейчас покажу что вот оно вот тут вот, вот будет сейчас находиться ну вот, вот где куда я переношу так потом Ой. Так. и вот а, все так как бы нам не понадобится это мы можем даже удалить потом очищаем картину и а, нам понадобится вот эти вот три файлика а, находятся они вот в таком расположении так потом ну, именно в папочке, по-моему, вот так. И а для начала нам нужно установить, ну, вот этот открыть и прочитать. Но я читать не буду, сделаю видеообзор. Для этого мы устанавливаем боди, бан, бандикам. Полностью все нормально вот тут вот. Это обычная установка а бандикама. Ну, Вот Бандисов, то есть без вируса. Но потом уже начинается немножечко другой. Я не знаю, тут вирус есть или нет, но мой антивирусник не орет. Вот. Теперь э, нам нужна вот эта вот папочка. Ну для начала мы всю весь наш zip файл э, разархивируем установим вот этот и все у нас будет обычный э, стандартный бандикам все можно стоп стоп это вот этот мы можем так так все и как бы вот этот вот мы можем э, переместить куда хотим затем мы Загружаем вот этот. И нажимаем извлечь. Ну, то есть а, разархивируем. У меня уже разархивировано. После разархива у нас появится такая вот шапочка в папке, куда мы а, разархивировали. Все, вот этот нам тоже больше не понадобится. KeyMaker был... Выносим сюда и нажимаем сюда. Мы уже бандикам зареган. А, и поэтому... А, нет, стоп, стоп. Мы берем а, и кликаем по этой программе кноп... правой кнопкой мыши. И нажимаем запуск от имени администратора. Да. И все вводим свой а и нажимаем регистр аппликатион э, не знаю аппликаш. и все и у нас устанавливается как бандикам а просто нам вот пишет бандикам регистрация с фули а, бандикам зарегистрирован успешно все теперь нам не понадобится это и нам понадобится всего то бандикам мы запускаем наш бандикам вот в данном случае он у меня уже загружен и у нас тут нет никакой надписи не зарегистрировано и мы можем снимать ролики более 10 минут Но этот ролик я мог бы снять меньше чем ну, без регистрации без кряков и так далее но я решила снять с не знаю почему а, ну, не знаю, что-то меня на это потянуло. Ладно. А, сейчас не об этом. Сейчас я а, хочу попрощаться с вами. А, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас с вами был я, Альфард. И, ну, как бы, я сделал полный рестарт канала. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и, а я с вами Прощаюсь. Всем удачи. И всем... Пока. <свес> пока.